Собрались как-то и пошли четверо друзей в лес, Который оказался ядовитым. Съела этот грейбок из рук хозяйки и утонула в реке. Похитил ее и ее ой, говорила не трогать эту свечу. А -а -а -а, что же тут происходит? Да, ну вы чё, это же просто фотка? Что там? Какой ужас? А где реки? Дверь открывается сама. Правда, хватит трэшить. давайте лучше чем-нибудь займемся. А не нет, и уже ночь, чем мы займемся? Хочется Анину -а -а дождаться. Тем более, сегодня, внимание... На главном канале Magic Family вышел супер мега эпичный влог. И нам, Сарике, нужна ваша поддержка. Если вы посмотрите этот влог и наберете там много лайков, то в следующих влогах я снова отправлюсь на прогулку. А я отправлюсь на свою самую первую прогулку в жизни. Пора выходить из депрессии полать и начать жить. Так что поддержите нас с киской Алиской. На вас вся надежда. Самое смешное там было, как тетя Софи повисла попкой на дереве. Не правда, самое смешное было, как дурашка Юмичо залезла на дерево и съела гриб. Нет, самое главное было там это соревнование, кто быстрее. А зачем вы раскрываете все секреты? И правда, хорошо, что мы не сказали самое интересное. Короче, ребята, с потом на канал и посмотрят. Ссылка там. Так что мы будем делать ночью, пока Аня нет дома? Может поспим, кстати, а где Аня-то? Ты что, Алиса, Аня же пошла ночью снимать страшастик. Страшастик? Ну да, для своего канала Аниматчик. Вроде бы он вышел. И завтра выйдет. Обожаю страшастики. Да, я тоже люблю. Так чем мы займемся одни ночью дома? Предлагаю рассказывать страшные истории на ночь. Друг другу. Мне кажется, будет интересно. Страшилки на ночь. Это интересно. Ой, чьи это тут комментарии? А давайте еще так, чем больше лайков, тем быстрее продолжение где-то найти свечку. А зачем нам свечка? Ну, ночь, страшилки, одни дома. Э, точно, давайте возьмем свечку. А теперь ее надо зажечь. Свечка? Так, да, теперь нам нужны спички. Теперь я не просто покемон, я еще Иванка. Я принесла вам Тьфу, спички. Отлично, Юмичу, молодец. Так, теперь нам надо будет их как-то зажечь. Ага, Ты просто иногда поражаешься сообразительностью, она зажгла свечку. Как? Ты что дракон? Дыханием огня? Нет, просто спичками. Мне кажется или штора зашевелилась. Блин, может не будем? Я хоть и покемон, но я реалист. И верим в физику. Если штора шевелится, значит за ней кто-то стоит и это кто-то живой шевелит ее. Но проверять пойдет все равно Эйвен. Супер Эйвен бро все проверит. Пахнет по крайней мере кисой Алисой почему-то. Эй, эй маленькое привидение выходи. Я пошел. Короче, если где-то шевелится штора, это все киса Алиса. Как маленькая, ей богу. Да ей же даже года нет. Бу, ну ладно, ладно. Простите, смотрите за то, как у меня кресло вертится. Ну что, начнем? Да, поехали. А я вот и еду к вам обратно. Ого, круто. Как это работает? Э, ну что, кто первый начнет рассказывать историю? Чур, не я первая. Но, но, но. Я попозже присоединюсь. Может быть начнем сначала, Миша или ты, Айван? А давайте, ребята, чтобы было честно. Начну я. Это же была моя идея. Собрались как-то и пошли четверо друзей в лес. Четыре маленьких добреньких собачки, а с ними пошла их хозяйка. Интересное начало. Так, и что было дальше? Чтобы история была страшной, с ними должно что-нибудь что случиться. Из четырех друзей было та девчонки и один парень Ваня. И давайте он потерялся. Молодецкий, Солиса. Ванюша потерялся. А кругом страшный лес. Ваня очень переживала, и пытался найти своих друзей. Он шел по их следам даже запрыгивал на пенек, но нигде не мог найти их. Он очень испугался. Нет, во-первых я Иван, во-вторых я бы не потерялся. А с чего ты взял, что это про тебя? Э, ну ладно. Но парень Ваня был очень умный, поэтому быстро нашел свою хозяйку и подругу, и они отправились гулять дальше. Ну Иван, что? Также неинтересно. Ну ладно. Вдруг одна из девочек по имени Маша нашла гигантский жуткий муравейник и пошла рассказать об этом всем своим друзьям. Но муравейник этот был необычный, а муравейник пожиратель. Вау, муравейник пожиратель! Кого а он жрал? Муравейник-пожиратель, что за бред Софи? Ничего, не бред. Так вот, он пожирал. Любого, кто к нему подойдет. И вот к нему подошла бесстрашная девочка по имени Юля. Но хозяйка отогнала ее. И бесстрашную Софию она тоже прогнала. Но Софии было очень интересно. Юми, что теперь? Юля. Ха-ха, смешно. Вы же сказали, это не про нас. Я не хочу быть Юлей. В смысле, Юля нормальное имя, но я же Юми. Ребята, это невозможно. Вы не даете истории развиваться. Только и болтайте. И спорите. Давайте уже по порядку. Короче, Юля залезла на муравьи пожиратель. Но хозяйка ее вовремя спасла. Просто гениально. Каждый выгораживает себя. Так никогда ничего не произойдет истории. Бесите меня. Давайте я продолжу. Ну давай предложи что-нибудь. Самая глупая девочка Юля залезла на дерево и не могла слезть. И чуть не упала и не сломала все ноги. Ну Но, ладно, хозяйка ее в этот раз спасла. Но потом они увидели волшебный грейбок, который оказался ядовитым. И самая глупая девочка Юля съела этот грейбок из рук хозяйки и больше ее не видели. Мальчик Ваня никак не мог забраться на дерево, чтобы успеть за остальными. Он отстал от них и потерялся, потерялся и его больше не видели. А хозяйка их пошла купаться и не смогла выбраться и утонула в реке. Девочка София была такая толстая, что не могла взобраться на баревно. А девочка Маша ушла от нее, чтобы найти хозяйку, чтобы та им помогла. Но хозяйку она не нашла, ведь та утонула. Юлю и Ваню тоже, и Маша решила вернуться к баревну. Но Софии там уже не было, потому что когда она взобралась на баревно, она наткнулась на гигантский муравейник-пожиратель. И он ее сожрал. Ее тоже никогда больше не видели. А девочка Маша осталась одна, долго пыталась перелезть через бревно, но сломала себе лапу и заблудилась в лесу. Какой кошмар! Вот это была страшная история! Реально! Это был просто ужас. Да уж, на самом деле страшная история. Мне не понравилась эта история. Ой, ну какие же они зануды. Сами хотели страшную историю на ночь. А мне понравилась. А по-моему, это было слишком. История до мурашек. Давай еще, лезвики! Нет, Юмичу, эта история была не до мурашек. Она была какая-то садистская, зато было страшно. А давайте хозяйка не утонула, а повстречала лесного демона, который посетил ее и ее, ой, и ее хомячка. И друзья отправились на их спасение. что я вспомнил, ребята? что? А, Аня говорила не трогать эту свечу, потому что а, она... Исполняет сказанное, я вспомнила. То есть, серьезно что ли? Я в шоке. То есть все, что мы сказали, может исполниться? Ой-ой-ой. А, как так? Какой кошмар. Слышите? Ага. Что это? Странный звук. А вдруг это уже лесной демон пришел похитить Аню? И, и Рикки? А не нет, а Рики тут. Будем лаять и пугать его, чтобы он сюда не проник. Кто-то открывает дверь. Слышите, там кто-то есть. Я не боюсь, я Супер Иван Бро, я пойду сейчас и посмотрю. Не боюсь. Ну что там? Это очень странно, но за дверью никого. Может она сама открылась? Не похоже. И что нам делать теперь? Ребята, ребята, что же нам теперь делать? Если эта свеча действительно что-то там исполняет, может быть стоит ее потушить? Может быть нам надо куда-то спрятаться? Куда мы тут спрячемся? Мы в комнате. А за дверью какое-то нечто. Вот мы попали. Так что? Миш, ты зажигала свечу? Ты ее и туши давай. Ладно, хорошо, затушу. <смех> вроде все. И может быть ничего не случится, да? Ну, типа, мы потушили свечу. Может, типа ничего не произойдет? Будем надеяться на это. Опс! О, что же тут происходит? Почему гаснет свет? Мамочки. Но фонарики вроде горят. Значит, это не свет отключили. Я поэтому с мертвой. А что это такое-то? Че свет-то мигает? Давайте делать вид, что ничего не происходит. На то, что ничего не происходит. Молчи, Юмичу. Вот, блин, мы попали. Это что еще такое? Кажись, мы попали больше, чем мы думали. Я не хочу смотреть. Скажите, что там. Ребят, я не смотрю. Скажите, что случилось. Киса Лис, тут это свеча. Она загорелась сама. Нам конец. Вы слышали? Смотрите, там фотка с этими, как. Сама по себе упала. Или лесной демон. Интересно, что за фотка? Кто-то должен посмотреть, что там, но не я. Да ладно, ну вы что, это же просто фотка. Сейчас посмотрим. Чуть никак не переворачивается. Ну что, Софи, что там? Я на это смотреть лично не хочу. Не понимаю, как такое может быть. Так э, что там? Идите сами смотрите. Вот это реально не шутки. Какой ужас! Это Жаня Что у нее с глазами и ртом? Что это за черные кресты? Кто-то навел на нее порчу? А вдруг она не вернется домой? Погодите, ребята, а где Рики? Черт, где Рики? Куда он делся? Из комнаты он не выходил, так что он где-то здесь, давайте его искать. Он точно должен быть где-то тут. Правда, правда, точно, давайте искать Рики. Он не мог просто исчезнуть. Рики, может он правда спрятался за коробками от страху. Может он где-нибудь под лежанкой? Рики, или куда-нибудь залез в лежанку, может быть тут? Рики, Рики, Рики. Фу, а нет, его тут нет. Где он может быть? Он же слышит, что мы его ищем, он по логике должен выйти к нам, но его тут нигде ну что? Нет, тут тоже нет. Черт, может покемон спрятался? В моего покемона точно поищи там. у нас вроде бы ничего. А может быть тут притворяется покемоном среди остальных? Нет, тут тоже его нет. Бррр. Это ужасно. И Ани нет. Мамочки, помогите. Кресток крутится само. Это не я его раскрутила. Оно само закрутилось. Шок. Жесть. Смотрите, дверь опять открывается. Может это Аня? И ничего не говори. Ой, ой-ой-ой. Юмичу аккуратнее. Аня бы что-нибудь сказала. Дверь открывается. Там никого нет! Бежим ребята! Не боимся! Мы должны найти Аню, чтобы она нашла Вики! А вдруг ее уже похитили? Киса Алиса, сторожи дом! Эээ, а вы уверены, что в ту сторону? Да, ты прав, Эйвен, выход же справа! Киса Алиса, удачи! Ай, твояюсь мёртвой! ой ой, ой ой ой ёй Свеча потухла! Света подмигает! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-это кто? Что за а а а а а а а Если хочешь продолжение страшных историй от волшебных питомцев, ставь лайк этому ролику. Много лайков, быстрее продолжение. И скорее беги, смотри полную версию эпик-влога из весной чаще на канале Magic Family. Пиши свои магические комментарии, голосу, вопросики. Увидимся.